Сутки назад компания Apple выпустила вторую бета-версию своей новой прошивки iOS 16, которую презентовали две недели назад на WWDC. Кстати, меня зовут Артем, и вы на волне канала Apple Finder. Изменения в iOS 16 Beta 2 коснулись прежде всего настройки экрана блокировки. Во-первых, добавили возможность удаления ненужного экрана простым жестом снизу вверх. Во-вторых, при создании нового локскрина разделы фото и люди поменялись местами. В-третьих, добавили новый пункт, который ведет к опознанные папки с фотографиями. Возможно, это баг, и в следующих бетах это исправят. В-четвертых, немного обновили обои из раздела «Астрономия». Слегка изменили внешний вид Земли и Луны, а также при установке вида «Земля вблизи» теперь отображается текущая геопозиция пользователя зеленой фишкой. Выглядит симпатично. В-пятых, добавили два новых фильтра при установке фотографий на экран блокировки. Изначально в системе их было всего два. В-шестых, перерисовали меню дополнительных параметров при установке фото на локс в Седьмых в настройках в разделе обои появилась возможность более гибкой настройки, собственно обоев на вашем iPhone. Теперь можно кастомизировать как экран блокировки, так и фон рабочего стола прямиком из настроек. Здесь же можно установить две разные картинки на лог-скрин и спрингборд устройства. В Восьмых обновили раздел iCloud, добавили нечеткую иконку быка по iPhone и ощущение, будто бы делали патч на скорую руку. В девятых теперь у раздела семья появилась своя собственная отдельная иконка. Это были самые основные нововведения iOS 16 Beta 2. Делитесь в комментариях своими находками, которые вы смогли обнаружить в новой бета-версии iOS. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки этому ролику и делиться им со своими друзьями в социальных сетях, в которых вы зарегистрированы. До встречи в следующих видео, пока!